за что аборигены съели кука? За то, что рассказывал бородатые анекдоты. Так вот, то действие Павленского, это баян. Ну, это тот бородатый анекдот. Ну, поджег э, двери на Лубянке, ну, это 5 баллов, да. И потом приехать в Париж и поджечь дверь в Париже. Ну, это уже баян. Надо было придумать что-то другое. Ну, вот во Франции желтые жилеты вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах. Ну да, вот тут недалеко от меня камера висит. Она вначале была закрыта черным пакетом, а потом ее закрасили черной краской. А потом ее просто разбили, эту камеру. И я еду, у меня антирадар, он пи-пи-пи-пи ликает, что камера, а я знаю, что она не снимает, потому что ее расфигачили, эту камеру. То есть... Интересные события вообще происходят вокруг этих желтых жилетов. Вот мне сегодня рассказали школьную такую историю, что в одной из школ во Франции, ну, рассказали люди, которые имеют представление об этом, то есть... Дети тайно, тайно, играли в желтых жилетов, представляете? То есть такая игра, мы в казаков разбойников играли, а они играли в желтых жилетов, кричали Макрона в отставку там, и так далее. Причем распределились так, желтых жилетов, то есть два класса, они не... Это класс там полиции, да, это класс желтых жилетов, нет. То есть вкинута была идея, кто хочет быть жилетом, будьте жилетом, кто хочет полицейским, полицейским. Так и порешили. Значит, э, роли так распределились. 14 жилетов. 14 человек захотели быть желтыми жилетами. Это мальчики и девочки. Девочек шесть из них было. 14 приблизительно 14-15 человек это прохожие, которые просто зрители. Просто они там присутствуют, но они не желтые жилеты, не полиция. 7 человек полицейских, из них три девочки. Причем, говорят, полицейские очень эффективно работали. Но самое веселое не это. Самое веселое, что шесть человек журналистов. Причем одна группа была журналистов, которые это э -э, телевидение государственное, там, ну или частное, ну, какое-то, кем-то организованное. А кто-то был частным таким вот блогером, и все это снимали, фотографировали, как там происходят драки. Полиция дралась с жилетами, жилеты дрались с полицией. И все было бы это.. Э -э так сказать, понятно, да, вот вся, вся эта ситуация, если бы вдруг не дополнительные персонажи. Там еще были два мальчика, одного из которых э, зовут Али, и они были террористами. То есть, представляете, это желтые жилеты, это полиция, это журналисты, а это террористы, они играли в свою собственную игру, которые бегали и кричали свободу террористам и так далее. То есть, это вот совершенно уникальная работа для социальных психологов. Могла бы быть совершенно уникальная работа для социологов, для криминологов. Да? То есть, вот прям создавайте научную группу для изучения и получайте ответы на все социальные вопросы. Вот когда такие группы вы изучаете, то о будущем станет все известно, но поразительно что нигде не хотят этого делать, нигде не хотят это изучать, почему я не знаю. Так что вот я, я бы прям мечтал, да, чтобы свалить Путина, свалить Путина что кто кто-то пришел с идеями народовластия, чтобы мне не пришлось ничего делать, никуда лезть, да, и был бы очень молодой, активный, сказал, вот я там взял те же самые идеи, что у дяди Славы я хочу народовластия, Провластие, хочу, значит, абсолютной открытости: хочу, чтобы у каждого чиновника стоял микрофон на столе, видеокамера, чтобы он избирался только на один срок, и все. И вот как только такой случилось, я бы сразу только такой работой занялся: Стал бы, собрал бы группу социальных психологов, социологов, криминологов и изучал бы: вот: вот я вижу, что можно. Сейчас то время, когда можно получить исключительные знания о людях, о будущем, о социальных группах, о развитии человечества. То есть, ну то есть, есть, есть способ предсказать будущее, очень серьезный. Но ну, никто не хочет заниматься. Жаль. Мальцев лжепророк. Мирон Фечин. А почему лжепророк? Я вообще как бы и не пытаюсь на роль пророка записываться. Почему же лжепророк? Лжепророк Фечин, тот человек, который приходит и говорит, я пророк, там и так далее. А на самом деле лжепророк. Кстати, Фечин, знаешь, чем лжепророк от пророка отличается? А? Не знаешь? Лжепророки не знают своего будущего. Это к теку вопроса. Я убежал из России за день до того, как меня должны были арестовать. Я убежал из Черногории за день до того, как меня объявили в, в международный розыск. Ну и так далее. И многие другие вещи могу тебе привести. И они абсолютно не говорят о том, что я пророк, но о том, что я знаю свою судьбу, они говорят совершенно точно. Так что, Фечин, ты балбес, пишет. Слишком, слишком. Что такое балбес, да? Балбес, валбес. То есть, бог валбес. У христиан. Фу. Бал, шумерский бог. Вал. Вячеслав, когда планируете вернуться в Россию? Когда будет революция? Слава, ты имеешь в виду прямую демократию? Конечно, я имею в виду только прямую демократию. Все остальное не имеет смысла вообще. Я бы вступил в вашу группу социальных психологов. Да я бы сам вступил в такую группу. Господи, это же... Представляете, вот за этим будущее. То есть сейчас при тех возможностях, которые дают, которые дают информационный мир, важно только разыскивать вот эту информацию. Обработка будет... Вот мой отец, который занимался социологией, обрабатывал там информацию, я не знаю, месяцами, с целой лабораторией научной, которая... Иногда социология только перестала быть лжеучением, вот у него была первая лаборатория социального прогнозирования, да, ну и получилось, -то. получалось там какие-то книжки, да, там за год вот такую брошюру, сейчас за день такую брошюру можно написать с четкими рекомендациями о том, что делать, это главный момент И вот говорят, мы не знаем, что делать в России. Да для того, чтобы знать, что делать в России, не нужны сейчас группы социологов. Понятно, что посадить путинских, что не воровать и так далее. Так. Для этого не нужны социологи. Сейчас там все элементарно. Я и говорю о будущем. Я уже о будущем думаю. Я не думаю о завтрашнем дне. Я стараюсь думать о будущем. Так, Макрон не поедет на экономический форум в Даос, то есть Трампа Макрона там не будет. И вот тут вопрос, а будет ли Путин? То есть, представляете, если бы я был путинским там пиарщиком, я бы сказал, Вова, конечно, езжай, там не будет никого а в царстве слепых и одноглазый король, ты там будешь как алмаз неограненный, да? Но я думаю, что он засыт, что он ездит на эти мероприятия. Вот эта воля хуже не воли, Он ездит только для того, чтобы там с Трампом пообщаться, с кому-то бабки передать, там еще что-то. Ну, какие-то вещи вот такие решить. Чисто коррупционные, да, какие-то. А здесь ему придется, если он приедет один, ему придется там царить среди журналистов. Но он уже слабоват для этого.